Господи, не дай мне оступиться С той дороги, что ведет к тебе Скольких душ взволнованы лица С верой обращаются молитвы Пример из Библии. Постараемся подражать лоту, а не жене его. Мы уже говорили в прошлых выпусках, кто такой Лот. Но позволю себе напомнить, все вы, конечно, знаете, предка израильского народа, родоначальника Ветхозаветного народа, Авраама. Вот Лот был его племянником и жил в городе Содоме. И когда Авраам узнал, что в Садом и Гомору идут ангелы, то есть идет Господь для того, чтобы покарать нечестивых жителей, он стал просить Господа пощадить праведников. Но праведным оказался среди всех людей Лот. Он принял путников, ангелов, да, это был сам Господь, сам Пресвятая Троица. И не выдал их разгневанным жителям, которые, узнав о том, что у Лота гости, пришли к нему для того, чтобы погубить путников. И тогда Господь вывел из города Лота жену и дочерей. Но велел этой семье не оглядываться на город, да, и, чтобы они не услышали. Когда семья шла и послышался сзади какой-то грохот, то жена Лота обернулась. Не послушавшись ангелов, обернулась с сожалением, потому что не хотелось оставлять прежнее место, то есть место греховное, и превратилась, как вы помните, в соляной столб. А лод шел, не оборачиваясь, то есть навсегда порвав с прежней жизни, идя к новой, к праведной. Поэтому Иоанна и говорит, постараемся подражать лоду. То есть постараемся, вот если мы что, оставили греховную жизнь, оставили мир, то идти и не оглядываясь, то есть не возвращаясь в прежнее место потому что, дальше он пишет, да, еще раз процитирую, «Ибо душа, обратившись туда, откуда вышла, то есть из мира, уподобится соли, потерявшей силу, да, и сделается неподвижной». Здесь идет цитата из Евангелия от Матфея, 5 глава, 13 стих, где Господь говорит христианам, «Вы – соль земли». Почему Господь называет христиан солью земли? В древние времена соль – это был мощный консервант, который добавляли в соленья, и таким образом сохранялась свежесть заготовок. Здесь имеется в виду, что христиане – это соль. Да, то есть такой вот мощный консервант, который сохраняет в себе евангельское учение. Поэтому если соль потеряет силу, да, то становится негодной. То есть если сами христиане, те, кто следует за Христом, не соблюдают евангельского учения, да, то, в общем-то, они становятся непригодными. И вот здесь Иоанн предупреждает, что если оглядываться на мир, то наша душа уподобится соли, потерявшей силу. Дальше он пишет, обращаясь к монаху, к, монаш... к монашествующему. «Беги из Египта невозвратно, ибо сердца, обратившиеся к нему, не увидели Иерусалима, то есть земли без страсти». Здесь нужно вспомнить эпизод из Ветхого Завета, когда был такой вот эпизод, когда израильский народ попал, весь народ попал в рабство египтяна. Вы помните, что их вывело из египетского рабства к земле обетованный пророк Моисей. Здесь имеется в виду беги из Египта невозвратно, то есть образно, то есть Египта как место греха, место рабской жизни жизни без настоящего Бога. То есть беги из того места, да, где, где, в общем-то, тебе что-то помешает увидеть Иерусалим. Да, Иерусалим как символ небесного царства, символ единения с Богом. Далее Иоанн пишет. «Хотя тем, которые вначале ради младенчественности духовной оставили своих и успели совершенно очиститься, и можно с пользой и возвратиться к ним в том намерении, чтобы как сами спаслись, так спасти и некоторых из ближних. Впрочем, Моисей боговидец и самим Богом, посланный на спасение единоплеменного рода, претерпел многие беды в Египте, то есть помрачение в мире. То есть Иоанн Лестовичник допускает, что по воле Божьей некоторым и можем быть Дан такой труд, возвратиться в мир для того, чтобы спасти, научить заблудших Здесь он приводит пророка Моисея, который сначала по обстоятельствам убежал из Египта. Но потом Господь его призвал к такому служению, как избавление своего народа от египетского рабства. Ну, подчеркивает Иоанн Лествичник, это обязательно должно происходить по воле Божьей, но даже и те, которые призваны, вот так вернутся учить народ, призваны Богом, и тоже терпят скорби. Вот он об этом упоминает. Поэтому если Господь и приз... если человек идет учить, то он должен идти учить по воле Господа, да? не сам самочинно, а именно по воле Господа. И это тоже, в общем-то, полезно знать и миринину. Как часто начинающий христианин, да, новоначальный, познав божественную истину, как надо жить, только вступив на путь христианского совершенствования, хочет научить всех вокруг. Он начинает объяснять духовные истины дома в семье, на работе, при встрече с близкими. То есть тем людям, которые не просили его, не задавали ему вопрос, не готовы слушать духовные истины и, соответственно, как реагируют? Реагируют по-разному. Могут посмеяться над проповедующим человеком, то есть посмеяться над духовной истиной, потому что еще не понимают, еще не готовы понять логику евангельского учения. Могут просто отмахнуться, а могут убедить начинающего христианина убедить в том, что он говорит глупости и надо жить по-мерзким. То есть и христианин может поддаться, есть такое вот искушение. То есть неумелое проповедование тоже может привести к духовной катастрофе. И лучше всего помнить, что самая лучшая проповедь, да, это наш личный пример. То есть, если окружающие увидят, что мы живем по-христиански, оказываем милосердие, то постепенно с Божьей же помощью и они, в общем-то, тоже будут брать пример с нас. И если мы. Проповедуем, то нужно это делать аккуратно. Конечно, среди нас есть те, которые закончили, допустим, духовную семинарию. И понятно, что священники, они проповедуют сам вон, они получили благодать такую. Но и миряне есть те, которые закончили духовные семинарии, преподают в воскресных школах, являются православными катехизаторами на приходе, то есть призваны Богом учить. Но, то есть это да... То есть в этом плане учить могут. Но, опять же, учат они на специальных группах, на специальных курсах. И учат людей тех, которые хотят слышать Слово Божие. Но при этом личный пример все-таки и здесь играет самую главную роль. То есть тот, кто проповедует евангельское слово, должен и жить так, как он проповедует. И это будет лучшая проповедь. То есть если мы идем, учим, Евангельскому учению. То есть это должно быть по воле Божьей, во-первых, после специального благословения и специальной подготовки. Ну, собственно говоря, об этом и говорит Иоанн Лествичник. То есть он обращается к монахам, но и миряне должны внимательно слушать. Другое искушение, о котором говорит Иоанн, это следующее может быть. Да, ну, как бы противоположное. Вот этому искушению учить. «Страничествуя, остерегайся праздноскитающегося и сластолюбивого беса, ибо странничество дает ум, повод искушать нас. То есть хорошо, когда ушедший монах занимается постоянным духовным деланием. Но он может перестать совершать духовные делания и праздновать шататься, то есть перестать работать над собой. Вот о чем здесь идет речь. Хорошо без страсти, а матерь его есть уклонение от мира, пишет Иоанн. Устранившийся всего ради Господа не должен уже иметь никакой связи с миром, дабы не оказалось, что он скитается для удовлетворения своим страстям. То есть главное не впасть в страсть. Ну это касается также и миряна. Потому что если мы встали на путь христианского делания, самое главное в этом не ослабевать. То есть быть последовательным в молитве, в посещении храма. Ну и, конечно, не забывать и текущих земных забот, безусловно. Но самое главное, что все было на своем месте. В этой же главе, дорогие братья и сестры, есть и еще другие моменты. То есть, в частности, Иоанн предупреждает о том, что нам могут мешать даже наши близкие или места определенные. Вот, и этого надо тоже беречься. И мы обязательно подробно поговорим об этом в следующем выпуске нашей программы. А пока давайте будем читать лестницу, стараться жить по заповедям. И помнить, что в первую очередь, вот как научить рядом находящихся близких, это наш с вами пример. Храни вас всех господь читайте лествицу ты ведешь меня по жизни очень испытания даря в пути то мне больно то печально очень нет сил уже идти